Настройка терминала Quick. Здравствуйте всем, рад всех приветствовать. В этом видео я хотел бы рассказать, как быстро и просто настроить терминал Quick. Терминал Quick в последнее время стал очень сложной, навороченной системой. Очень много там появилось функций, которых я, наверное, на 90% не использую. То есть я все равно, если хочу поторговать, я загружаю терминал Quick и все равно использую самые основные базовые функции. Какие это функции? Все самое необходимое. Это биржевой стакан. Я всегда пользуюсь быстрым биржевым стаканом. Это график для анализа текущей ситуации на том инструменте, с которым я работаю. Основные таблицы. Заявки, сделки, стоп-заявки. Если я стоп-заявки не использую, я эту таблицу просто убираю. Нужны таблицы для учета денежных средств. И таблицы для учета позиций. Собственно, вот это все самое основное, что позволит вам... Торговать, зарабатывать на биржевом рынке. Сейчас я говорю, конечно, больше о ручной торговле. На текущий момент огромное количество вот ручных трейдеров, которые торгуют на рынке, используют терминал Quick. Он вполне для этого подходит. И вот для них данная настройка, скорее всего, больше подойдет. Ну Давайте смотреть все это на примере. Сначала давайте, где взять базовые настройки. Открываем терминал Quick и смотрим. Вот сейчас у меня уже хотя бы более-менее что-то есть. Но вот настройки, если вы только-только загрузили Quick, загрузили нам от брокера они могут быть вообще очень странные, непонятные и ну, я никогда их не использовал что можно сделать? можно сделать а, загрузить настройки трейдера, которые вы можете скачать на нашем сайте, к примеру смотрим, а, система здесь заходите загрузить настройки из файла и скачанный файл но он у меня сейчас на рабочем столе я уже скачал, вот настройки трейдера, я их на, выделяю нажимаю открыть и у вас появляются вот такие вот настройки, где есть все самые основные таблицы. Два биржевых стакана быстрых, два графика, таблицы сделок, заявок, стоп-заявок, таблицы для учета денежных средств. Ну и текущие таблицы, такая она основная. Если у вас нет вашего инструмента, делается очень просто. Ну, во-первых, здесь загрузится Сбербанк Газпром. Теперь правой клавишей мыши по таблице текущих параметров. Редактировать таблицу выбираете любой инструмент который вас интересует не знаю пример рубль доллар возьмем ну давайте любой инструмент возьмем рубль доллар э, сиз один у него сейчас текущий контракт код большие маленькие буквы здесь не имеют значения вот находим вот он фьючерс, сиз 1 добавить он здесь вот э, сейчас у нас появится когда на, мы нажмем да все вот появился теперь делается очень просто мы выделяем этот инструмент. Вот здесь есть такой якорь, так называемый. Нажимаем вот этот якорек. Выделен у нас инструмент рубль-доллар, наш фьючерс. И вы здесь вот появляются на таблицах, на стаканах, вот таблицы сделок. Здесь появляются вот тоже такие привязки. Ну вот на таблицах сделок привязывать не нужно. А вот график и стакан вы можете перестроить на рубль-доллар. Отжали обратный график таблица текущие текущие таблицы параметров и они или она сейчас будет таблица текущие торги сейчас вот она нажимая называется текущие торги раньше она называлась таблица текущих параметров все у вас появился тот инструмент который нужен все через быстрый стакан устанавливая счет вы можете начать на нем торговать вот я выставляю заявку и сейчас она у меня не уставляется, потому что у меня денег на, на срочной секции сейчас здесь нет. Поэтому у меня возникает ошибка. У вас сразу все начнет работать. А теперь давайте быстро все это настроим. То, что вот у меня здесь выведено. Данное видео записано для версии 9.1. Восьмая версия. Не сильно от этого отличается, Практически никаких изменений. Кроме различных доработок, которые делают разработчики квика. Я удаляю все. Все, все таблицы я удалил. И сейчас мы с вами заново все это настроим. Кто не хочет настраивать, а хочет использовать готовые настройки, то вы можете их найти на сайте kbrobots.ru. Здесь заходите в раздел демо. И здесь вам нужна форма. Сейчас она вот номер 2. Там где автозапуск, контролер и здесь же входят настройки трейдера. Заполняете форму, отправляете, подтверждаете подписку, вам придет вот эти настройки трейдеров в файл, который вы сможете загрузить в терминал Quick, как я сделал в начале видео, и потом настроиться на нужные вам инструменты. Все, у вас все будет готово. Кто хочет все это сделать сам и посмотреть, как это делается, то оставайтесь. С нами сейчас все это мы быстро настроим И мы получим самые основные настройки Которые потребуются для торговли Для ручной торговли на биржевом рынке Итак, поехали Засекайте время Я думаю, что все настройки займут у нас не более 20-30 минут Если все делать быстро И начнем мы с самой важной таблицы Заходим в меню создать окно Здесь есть таблица текущей торги Вот мы ее нажимаем И какие нам потребуются колонки ну, естественно, инструмент у нас будет э, выведен. Я предлагаю вам вывести доступные параметры. Здесь набираем э, код инструмента. Ну, сначала нужно добавить хотя бы какой-то инструмент. Давайте вот любой возьмем, э, например, фьючерсы, форс. Вы можете здесь вот из списка выбрать. Или давайте я сейчас возьму какой-нибудь э, фьючерс на индекс RTS. Код у него RI, Код у него RI. RIS 1. Это сейчас вот текущий код контракта. Сейчас вот здесь э, появится инструмент, который подходит под описание. Нас вот он интересует. Вот он, фьючерсы, рынок, форс. Мы его добавляем. Сразу здесь появятся вот доступные параметры. Я могу здесь даже, и вот набираю я код. Кстати, сделали что классно. Вот уже в этой версии неправильная раскладка. И у меня находится правильный э, перевод уже на русский язык. Вот набираю код класса, код инструмента давайте добавим. Ну пусть у нас будет код класса, хотя это, наверное, не очень нам важно. Что у нас еще? Ну можно вывести до погашения, число дней до погашения. Так, давайте я на русский сейчас переключусь, чтобы было понятнее. Число дней до погашения ввожу. А цена последней сделки, конечно. Цена последней сделки. Вот цена последней сделки я добавляю. Давайте ГО выведем. Гарантийное обеспечение. Или как она? ГО, наверное, пишется. Гар... Вот гарантийное обеспечение. покупателей продавца. Ну, в данном случае мы, если не опционными торгуем, а фьючерсы, нам это без разницы. И, ну, не знаю, параметров здесь много. Вы можете для себя посмотреть, какие вас еще интересуют. Все. Это вот самое такое основное. Мы нажимаем вывести. Вот эта таблица текущей торги. Раньше, раньше называлась таблица текущих параметров, но это уже давно для тех, кто много лет на биржевом рынке. Вот мы ее здесь ставим. Теперь самое необходимое это график. По инструменту правой клавишей график цены и объема. Контекстное меню. Или через, выделяем здесь, вызываем здесь, так, наверное, создать окно действие, а, Наверное действия. Вот график цены и объема вот здесь есть. Обратите внимание, вот в данной версии восьмой. А, начиная по-моему с восьмой. Здесь вот а, правое контекстное меню оно разное в зависимости от того, в какой таблице вы кликаете. То есть если вот здесь вы кликните по пустому месту или по какой-то по графике. По графику будет одно контекстное меню. По таблице будет другое контекстное меню. Вот это вы должны а, не забывать. Вот у меня появился график. Ну, у меня вот внизу объем, сверху график. Собственно, то, что а, для торговли и нужно. Так, вот, давайте его как-то так оставим. А, какой вид графика? Ну, вот, я люблю белый, кто-то а, стандартный черный. Вы можете настроить под себя вот здесь, редактировать. Здесь вы уже можете а, подобрать, наверное, здесь вот диаграммы. Здесь есть внешний вид. Выделяете диаграмма. Внешний вид. Вот. У меня черно белые вы можете там свойства, внешний вид вот здесь вот поменять. Настроить цвета шкалы, фона, сетки. После того, как вы это все сделали, нажали там применить или окей. Потом к правой клавишей мыши по графику. Здесь есть такая шаблон диаграммы. И вы можете сделать, ее, сделать шаблоном. Вот у меня здесь уже есть некоторые шаблоны которые я, собственно, использую. Ну вот сейчас в данном случае мы демонстрируем я все это на квике от компании БКС, брокер кредит сервис. Еще я активно пользуюсь компанией брокер открытия, она сейчас называется, или просто открытие брокер раньше было. Кто хочет вот, открыть счета у этих брокеров, есть будут ссылочки на них в описании под видео. Значит, Вот эти брокера проверные, я с ними работаю, и проблем но ну, возникает с ним достаточно мало. Проблемы всегда возникают с брокерами. Но это хорошие брокера. График есть. Чтобы вывести стакан, подводите а, вот, к инструменту в таблице текущей торги. левой клавишей мыши два раза кликаете. Вот появляется у вас страшный некрасивый стакан. Который мы сейчас а, сделаем быстрым. Настроим. Все сделаем. Выделяете вот этот стакан. Входим в действие. И здесь есть редактировать таблицу. То есть вы хотите, вот, например, отредактировать график, можете выделить график. В окне действия Вот Выделили график. В окне действия редактировать. Редактирование графика откроется. Выделили стакан. В окне действия редактировать. Вот редактирование стакана. Давайте посмотрим, что здесь можно поменять, чтобы он стал быстрым, красивым и удобным. Ну, Видео по стакану я отдельно запишу. Здесь я вот кратко. Значит, вот выбираем такой вид стакана. Лучшие котировки видны всегда. Я пока э, люблю э, перенос, drag and драк то есть работа мышкой в стакане. Здесь сумма лучшей покупки, своя покупка. Вот здесь вот есть все, что можно выбрать. Ну я делаю обычно так. Давайте очистим. Я делаю своя покупка. Дальше я делаю покупка. Потом цена. Потом продажа. Своя продажа. Ну своя продажа, своя покупка можно не делать, так как стакан у вас будет такой более компактный. Здесь выделять котировки цветом. Выделять свои заявки. Значит они у вас будут видны в стакане, когда начнет торговлю. Панель торговли. Это важно. Панель торговли, вот мы ее сейчас выделили, нажимаем вот здесь вот точки, мы сейчас ее настроим. Мне нравится панель выставления заявок, вот я ее обычно делаю вверх, потом панель информации о позиции, я ее делаю второй. Цена, количество, счет, делаю третий и здесь делаю код клиента, вот это четвертое. Код клиента вам потребуется, если будет на фондовой секции торговать, что там нужно указывать э, не только счет, номер счета, но и код клиента. Нажимаем ОК. Э, в общем-то, наверное, и все. Да, и мы смотрим, вот появился у вас такой стакан. Цвета стакана тоже можно подстроить. Ну, я подробнее, где буду про стакан говорить, там уже по цветам поговорим. Мне вот немножко это, эти цвета ярковатые, такие они резкие для меня. Все, у вас готов быстрый стакан. И здесь, соответственно, вот вы, когда выбираете, здесь видите, номер счета нету, чтобы он появился, иногда нужно сделать такие действия. системы, настройки, основные настройки, торговля выбираете, открываете, и здесь настройки счетов. Вот если у вас счетов нет, вы их все направо туда добавляете и сохраняете. После этого они у вас в быстром стакане здесь вот появятся, вы их сможете подставить. Ну, для срочной секции в данном случае – номер счета аккаунт и код клиента они одинаковые на фондовой секции здесь вы будете указывать где номер счета указывать счет депо а внизу код клиента Если нужно еще график выделяете график нажимаете Ctrl, зажимаете n еще у вас такой график появился вот вы его давайте поставим рядом потому что мы приблизительно строим вид соответственно можно разный Дальше выделяем стакан, действие делаем шаблоны, можем его сохранить шаблон и назвать так, как он нужно. Вот сохранить шаблон. Вы можете его сохранить как новый, вы можете его сделать шаблоном по умолчанию. Вот сохранить как новый, например, можете назвать, выжим первый будете, наж... сделать ему какое-то имя. Стакан, мой стакан. О, стакан мой уже существует ну тогда значит стакан 01 успешно сохранен все а, все стакан вот 01 и вы можете сразу здесь вот сделать брать по умолчанию все вот стакан 0 а, будет вот это у вас по умолчанию закрываете и следующий раз когда я вот добавлю другой инструмент редактировать таблицу Добавлю еще какой-то фьючерс. Например, давайте рубль-доллар мы сейчас добавим. Рубль-доллар э, добавим инструмент. Фьючерс добавляю в таблицу. Или можете акции добавить. Да. Я теперь по рубль-доллару левой клавишей мыши два раза кликаю. И у меня уже стакан появляется сразу вот такой красивый, э, как мы настроили. Все, с шаблонами со стаканами с графиком все понятно теперь какие еще потребуются э, таблицы создать окно открываем таблица заявок я использую вот она появилась вы соответственно эту таблицу ну делайте как вам удобно и ставите ее куда-то следующее создать окно таблица стоп заявок если вы будете э, стопы использовать то тоже ее выставлять туда, где вам удобнее. Ну, мы ее сейчас пока здесь поставим. Следующее создать окно – таблица сделок. То здесь будут появляться ваши сделки, когда вы что-то купите, продадите, закроете позицию. Но ну, вот на текущий момент, только за текущий день, Квик предоставляет нам эти данные. Ну Бывает у некоторых свечерки. Остается таблицы сделок с, с вечерней сессии на секции. Такое бывает. Но вот у меня в данном случае здесь а, это не настроено. И еще у нас остались небольшие штрихи. Это учет денежных средств. Это важный такой момент, а, потому что нужно а, денежные средства учитывать, понимать, а, что у вас есть на счету. Делаем создать окно. Здесь вот если а, нет этой таблицы, можете на, нажать все типы окон. Откроется окно, где будет Uh, вот все-все-все таблицы, которые существуют. Здесь вот в Квике можно вот это вот создать окно, здесь его uh, настроить меню. Но ну, я обычно вот особо с этим не заморачиваюсь. Uh, я делаю, от, вывожу необходимые таблицы, настраиваю вот вид моего окна торгового. Все, мне по сути больше остальное это и не нужно. Я буду просто использовать уже готовые настройки и с ними работать. Значит, смотрим. Фьючерсы и опционы. Нам нужно ограничение по клиентским счетам. Вот эта таблица. Вываливается она в таком неудобно виде. Правой клавишей мыши. Редактировать таблицу. И давайте, что мы здесь оставим? Давайте все очистим. Невозможно много колонок. Мы оставим торговый счет. Мы оставим предыдущий лимит открытия позиций. То есть сколько был денег вчера. Лимит открытия позиций. Это интересно смотреть, чтобы видно было, сколько сегодня средств больше, меньше стало. Сколько вышли там за ночь брокерская биржевая комиссия, сколько ушло. Текущие чистые позиции нужны, по сути, только они. Нужна вариационная маржа, нужны, нужен накопленный доход и нужна ну, планированная чистая позиция. То есть, сколько вы сможете открыть. Вот так вот. Ну, вот я обычно вот такие колонки оставляю. Тогда табличка становится, во-первых, она компактной. Ну, здесь у меня какие-то э, залоговые средства, какие-то минусы у меня здесь появились. Ну, по сути, вас вот будет интересует та э, колонка, которая, в которой будут денежные средства. Вот у меня на верхней, у меня здесь сейчас 0 на счету. Я на э, текущий момент здесь торгую на фондовой секции БКС. Здесь учет ваших денежных средств будет. Следующая таблица ⁇ Создать окно. Вы можете опять в сети пауку нажать. И здесь вот фьючерсы опционы, позиции по клиентским счетам. Нажимаем ОК. Опять здесь много лишнего. Давайте сделаем, выведем, что здесь нам нужно. Правой клавишей мыши ⁇ Редактировать таблицу. Что нам потребуется? Давайте все очистим. Нам потребуется торговый счет, код инструмента, текущая чистая позиция. Текущая чистая позиции, Вариационная маржа. Все. По сути, вот э, вот эти четыре колонки. Так, что-то я тут потерял. Э, так, а код инструмента, конечно. Редактирует таблицу. Еще нам потребуется здесь код инструмента. Чтобы вы понимали, какой, о каком инструменте идет речь. Все. У вас здесь будет номер вашего торгового счета. Ну, если у вас один торговый счет, можете вообще эту колонку торговый счет не уводить, будет понятно какой. Какая у вас скрытая позиция, какая по ней вариационная маржа и, собственно, какой инструмент. Ну, можно инструмент вот сюда переставить в начало. То есть можно левой клавиш мыши зажать и просто переносить колонки. Все, учет денежных средств по срочной секции идет в этих таблицах. Соответственно, если у вас здесь будут еще фондовая секция то вам потребуется еще дополнительно две вывести таблицы которых в принципе достаточно это клиентский портфель вот считая позиции клиентский портфель тоже мы сейчас редактируем эту таблицу очистим все что нам здесь потребуется код клиента так дальше потребуется нам здесь я бы вывел срок расчета ну, более подробно, для чего это, если вы торгуете на срочной секции, он вам пригодится. Текущие средства. Ну, можно здесь вот так искать. Вот текущие средства. Сумма денежных остатков. Вот я ввожу такие. Сумма денежных остатков. Ну, вот самые основные такие. Колонки. Вот срок расчетов, когда у вас... Скажем, купленная бумага попадает на ваш счет, а сколько у вас денег, сумма денежных остатков. И последняя таблица, которая вот для учета как раз фондовой секции, позиций, мы ее выводим в сети окон находим, считай позиции, позиции по инструментам. Нажимаем правой клавишей мыши, сразу мы редактировать таблицу сделаем, очистим все. Мы здесь выведем а, код клиента. Срок расчетов. Так, э, ин код инструмента нам нужно здесь. Код инструмента. И может быть здесь полное названия или название инструмента нам потребуется, потому что не всегда очевидные названия на фондовой секции, особенно для обли облигаций и текущий остаток. Добавляем. Да, ну вот самые основные колонки у нас здесь появились. Видите, вот название инструмента АФЗ, а код инструмента вообще очень страшный. Все, вот так вот мы оставляем. Расположите так, как вам удобно. После того, как все настроили, не забудьте сделать важную вещь. Система. Значит, сохранить настройки в файл. И здесь вот у нас были настройки трейдера. Давайте сделаем настройки трейдера 0.1. Расширение VND будет у данного файла. Мы их сохраняем, чтобы они у вас если У вас там было обновление квика. Бывает часто сбой настройки. Настройки, настройки слетают. Вы тогда их легко восстановите из файла. И все у вас будет так, как вы настроили. Вот, наверное, все, что вот по такому быстрому э, быстрым настройкам. Самые основные таблицы вывели. Все, теперь можно начинать торговать при помощи быстрого стакана. Ну, как торговать, это уже тогда в отдельном видео. Видео, где вот я про стакан расскажу. Но здесь вот, что мне нравится стакан. Я вот здесь вот могу среднюю колонку выделять инструмент цену который меня вот интересует за который слежу в стакане справа если вот здесь кликаю где продажа у меня здесь выставляется заявка не забудьте уставить, уставить количество то есть вот один контракт вот здесь вот нажимаю где продажа справа быстрый стакан он выставляется кстати мы забыли поставить галочку сейчас мы действие редактировать таблицу и мы забыли поставить единственную галочку быстрый стакан вот она здесь вот мы ее забыли мы ее сделаем нажимаем да все стакан стал быстрый в один клик я сюда нажимаю и у меня выставляется лимитка но у меня вы видели денег на срочной секции нет поэтому 0 все здесь лимитка на покупку если я кликну в эту область, у меня будет покупка по рынку. В эту область продажа по рынку. Вот все, что здесь есть. В свою колонку, где свои, своя покупка, здесь будут высвечиваться ваши лимитированные заявки. То есть вы их видите, будете видеть отдельно. Если вы вот эту колонку своя уберете, то не просто будет вот эта строка подсвечиваться. Вот в этой колонке. Но сколько у вас стоит... Именно в данный момент лимиток вы не увидите. Вот все, собственно, вот по быстрому стакану. Количество можете менять. Три, значит, будет по три выставляться. И сможете легко в один клик торговать, открывать, закрывать позиции. Я в основном работаю так. Мы уложились, все видео. У нас запись заняла э, около получаса. Соответственно, все можно настроить гораздо быстрее, без всяких вступительных слов и замечаний. Спасибо всем за внимание. Кому в данное видео понравилось, не забывайте ставить лайки. Это помогает продвигать данный канал, позволяет мне записывать более интересные видео для вас. Какие-то замечания, пожелания, пишите в комментариях. Всегда буду рад ответить. Также на почту ру. Все ваши вопросы, на все вопросы обязательно дадим ответы. Спасибо за внимание. Успешного вам трейдинга.